Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Игоря, и у него следующая ситуация. Как на торгах по банкротству, на публичном предложении выбрать самый правильный, лучший этап для того, чтобы войти на торги? Давайте разбираться по порядку. На торгах по банкротству вы часто можете встретить торги, которые продаются посредством публичного предложения. В этом случае цена снижается вниз. График снижения цены вы можете найти на электронной площадке, на коммерсанте или на фидресурсе. Посмотрите этот график и выберите тот этап снижения цены, который вам подходит по ценовому предложению. Здесь самое главное не жадничать. Очень часто бывает, что люди хотят приобрести имущество по слишком низкой цене, и пока они ждут, когда цена снизится, кто-то другой уже приходит и забирает это имущество по выгодной для него цене. Поэтому сядьте и подумайте, какой этап снижения цены уже выгоден для вас. Как правило, люди выбирают скидку по 30%, либо за 50%. Ведь это уже действительно выгодно. Если бы мы с вами покупали имущество на обычном рынке, мы бы были бы очень рады. Поэтому самое главное правило, чтобы вы нашли объект, который не обременен, объект, который вы уже проверили, и этот объект для вас интересен. И тот объект, который уже выгоден для вас по той цене, которую вы нашли. Поэтому, если у вас есть возможность зайти на этап раньше, заходите. При условии, что этот этап для вас уже выгоден. Я желаю вам победы на торгах и на торгах по банкротству с публичным предложением. Покупайте дешевые объекты, будьте профессионалы на торгах. Всем отличного настроения, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы, мы с радостью вам поможем. Всем пока!